Всем привет! Решил вернуться в спорт. Пришла моя маечка. Экстрим Катана. Полное название. Low Cut Color. Титан. 46 размер. Я в 105 категории. Чем отличается Экстрим Катана от Супер Катана? Здесь углубленный ворот. Вот он. Он идет более глубокий. И не давит на горло. Майка АС под мост. Для тех, кто жмет с мостом. Трицепсовый жим. Спина идет с другого материала с эмблемой ФПУ. Вот шой такого плана. Обошлась она мне 6700 гривен при курсе 23.50. Курс доллара 23 гривны 50 копеек. Тем, кому интересны успехи моего возвращения в спорт, добро пожаловать на канал. Всем пока.